Всем привет! С вами я, Дмитрий Фресков. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Когда-то давно в Москве на Смоленской площади был классный болгарский ресторан «Механа Банска». Может, он там и сейчас есть, не знаю. В те времена, когда я туда захаживал, шеф-поваром там трудился замечательший человечище Николай Гнечев. Вот в этом ресторане я впервые попробовал умопомрачительную болгарскую закуску, называется чушка бюрек. Представляет из себя красный болгарский перец, сначала запеченный, затем зафаршированный, нафаршированный брынзой, запанированный и обжаренный. Это была моя самая любимая закуска в том ресторане. Позже побывал в Болгарии и в Несребре, городок такой, трескал вот эти самые чушка бюрек с котлетами из кальмара. Это тоже было офигительно вкусно. Не знаю почему, но мне вдруг вспомнились эти яства, и я решил сегодня их приготовить. Повторяйте за мной и наслаждайтесь в палитре вкусов и ароматов. Во-первых, нам понадобится болгарский перец, желательно красный. Перец нужен небольшого размера, ну, примерно вот такой вот, наверное, сантиметров 10 в длину и сантиметров 6-7 в ширину. Его нужно запечь в духовке при температуре 200 градусов минут 15-20, чтобы шкурка обуглилась. Затем немножко дать полежать в пакете полиэтиленовом и шкурку снять. К сожалению, он почему-то продается исключительно такой вот огромный, поэтому я воспользуюсь магазинным, консервированным вот таким. То есть его уже кто-то запек, затем снял шкурку, разложил по банкам и залил растительным маслом. Это, конечно, не свежезапеченный, но хоть что-то, да. И он отрезан слишком уж маленькими кусочками, поэтому закусочки получатся маленькие. На самом деле, все-таки закуска хороша, когда она вот размером в такую среднюю котлетку. Займусь начинкой. В оригинальную закуску идет болгарская брынза, в Испании с ней, откровенно говоря, плохо, поэтому я взял греческую фету. Еще понадобится помидор без семечек, его нарублю мелким кубиком. И зелень петрушки тоже нужна, нарублю помельче. Теперь яйцо. И перемешать. Все, начинка готова. Она довольно жидкая, поэтому сразу полностью подготовить эту закуску не получится. Делим процесс на два этапа. На первом надо нафаршировать перец и запанировать в муке. И вот теперь его нужно отправить в морозилку на 15-20-25 минут, зависит от мощности морозилки, для того, чтобы начинка немножко схватилась и перец стал держать форму. Все, пока этот процесс идет, займусь кальмаром. Они у нас дорогие, правда, почти 19 евро за килограмм. Шкурку надо снять, голову головоногому оторвать с ногами. И из головы удалить клюв, ну, и глаза тоже. А из тела вот эту вот прозрачную вставку надо вытянуть. Не знаю, как она называется, знатоки, подскажите в комментариях. Ну, и нарезать полосками для мясорубки. Отлично. Еще понадобится луковица. Ее, естественно, надо почистить и нарезать. Все, пропускаю это дело через базарукку. Почти готово. Остается добавить соль, черный перец, яйцо и несколько ложек панировочных сухарей. И перемешать. Вот обратите внимание, пока фарш совсем жидкий. Но затем сухари впитают в себя лишнюю влагу, и он немного загустеет. Но недостаточно. Можно, конечно, еще больше сухарей положить. Но тогда, на мой взгляд, котлеты будут все-таки невкусные. Считайте, наполовину будут из хлеба состоять. Это не то. Поэтому сейчас нужно отправить этот фарш в морозилку на 15-20-25 минут. Зависит от мощности вашей морозилки, мощности по холоду. И дать подстыть. Подождем. Перец уже подстыл в морозилке, достаточно плотненький такой, можно продолжать. Яйца разболтаю. И теперь перец обмакнуть в яйцо, а затем в панировочные сухари. И в таком духе поступаю со всеми остальными перцами. Ну, согласитесь, подстывшая начинка гораздо лучше держит форму. На сковороду немного масла чтобы отлетающая панировка не горела заставляю бумагой для выпечки и вот сверху уже масло побольше ну и сейчас обжариваю стандартом с двух сторон до зарумянивания На среднем огне, на моей конфорке, уходят на одну сторону где-то минут 5. Вот такая закуска хороша и в горячем, и в холодном виде. Все эти чушкой бюрек, я не знаю, склоняется, не склоняется это слово, нужно переложить на бумажное полотенце, чтобы лишний жир из панировки удалить. Ну, с котлетами из кальмара тоже все очень быстро. Конечно, кальмар кальмару рознь, если у вас фарш сильно схватился, то такие котлеты можно стандартно запанировать, но мне почему-то больше нравится вариант без панировки. Так, чтобы они быстрее прожаривались, лучше делать такие плоские сантиметр максимум полтора в толщину. Обжариваются они тоже быстро, минут 5-7 на 100, ну не больше. Конечно же, реально время зависит от того, насколько мощно у вас горелка, но сильный огонь делать не стоит, не торопитесь, иначе снаружи начнут котлеты гореть, а внутри еще сырое останется. Смотрите, какие румяные. Красота! Сейчас остальные дожарю, и можно пробовать. Вот такая красота получилась. Начну я, конечно, с чушка бюрек Так. Это совершенно обалденное сочетание. Вот просто обалденнейшее. Сладкий печеный перец. Сыр с кислинкой такой. Брынза была бы еще лучше, но и фета тоже очень хороша. Фети и э, петрушка присутствует, И э, помидорка. Это это совершенно обалденное сочетание. И все это в панировке. Панировка слегка похрустывает. Слушайте, бомбическая, бомбическая закуска. Готовьте. А теперь салатик быстрый. Салат, как вы видели, я проворил из перца сладкого же. Из петрушки, из оливок, э, засыпал сюда орегана, Та же самая феда. Обалденный вкус третий салат. Наверное, сюда было бы еще... Да, сюда было бы классно еще огурцов добавить свежих, но у нас не сезон. Огурцов свежих, увы ах. Так, ну и завершающее это котлетки из кальмара. Котлетка сюда. Как я люблю такие котлетки, а? А, сказка. М -м -м. Вот вы знаете, рыбные котлеты хороши в панировке, для меня, на мой вкус. А вот котлетки из кальмара лучше без панировки. Она немножко грубит, что ли, на эту котлетку, делает ее более грубой. Вот это вот классно. Ну и чужие бюре, я прям так вот руку, извините, их можно как пирожки есть прям. Обалденная штука. М -м. А это еще с красным вином. Сухое красное. Просто сказка. Обязательно приготовьте такую штуку. Обязательно. Все, я не могу держаться, Я сейчас буду это трескать с чавканем, обжираясь. Это очень вкусно. Огромное спасибо за компанию. За лайки, дизлайки, за депосты. Всем пока. Все, урбаем.